Скромно. <смех> да, ну, я уже смотрю, кто-то ушел, но я так понимаю... В принципе, да, то есть, когда была президентская кампания, есть часть организационных... Расход, расход, есть такая организация, Ассоциация юристов России. Все, наверное, знают. Да, это самая крупная организация, которая объединяет юристов по всей стране. Да, там, это не секрет, что председателем попечительского совета является тоже Медведев. Правда, я так понимаю, мало имеет отношение какой то деятельности самой... Какой Медведев? Не <смех> вот, да, соответственно, вообще в принципе у этой большой такой юридической организации, разных серьезных диадиак есть такое вот молодежное крыло, да? то есть. То, то, молодые юристы, которые мы разные проекты реализовали, реализуют мы в том числе там по оказанию бесплатной юридической помощи, не бесплатную, ну, ну, а ну, ну, там повышению по, да. грамотности, ну вот, Мишу, может быть еще пояснить, там, ну в разных регионах еще тоже все. Ты про Юра рассказываешь? Да, про ну, давай я расскажу. Ну давайте Миша расскажем. Ну, в общем, на самом деле, да, действительно, большинство ребят, которые в корпусе сейчас работают, это представители молодежного крыла ассоциации юристов России, ну действительно, можно посмотреть, кто там в нее входит. Я вот, собственно говоря, как сотрудник аппарата этой организации, могу вам сказать, что, ну, в принципе, реальные действия от наших старших коллег, да, никаких не предпринимаются, никаких политических установок или еще что-то там нет, потому что там банальные юристы. Вот. И большинство проектов ассоциации, а среди них ну, можно назвать это тот же самый бесплатный помощь и школу права, ну, куда, когда ребята в школу выходят э, с лекциями там, по правам, обязанностям, ответственности несовершеннолетних. Ну и в том числе и корпус наблюдателей, и многие другие проекты, о них тоже никаких там скрытностей нет, можно все увидеть на сайте. Они все реализуются путем вот, как раз-таки наших молодых юристов. Ну, кстати, молодыми являются у нас до 30 лет, то есть это от студентов, да, там старших курсов и заканчивая, там уже молодыми преподавателями, специалистами и так далее. Вот. Как раз таки идея корпуса наблюдателя возникла в этих недрах, вот. ну, где-то, конечно, высказывается, что там помогали административным ресурсам, коллеги, это действительно так, административный ресурс есть, потому что у нас банально в каких-нибудь отделениях возглавляют там, председатели областного суда. Конечно, он использует некий там свой админ но ни в коем случае не приходя там свои полномочия. То есть он дает площадку для проведения собраний наших. А, как и, собственно говоря, вот даже сейчас старшие коллеги наши. Вот у нас был там сегодня президиум, да? Непонятно, честно говоря, для меня. Терпеть. Да, но я просто другими вопросами занимаюсь. Тоже использует некий админ ресурс, ну, как бы это нормально, то есть какие-то площадки используют для проведения мероприятий. Наша задача в первую очередь, это именно было обучение ребят, ну, массовое обучение наблюдателей. Сейчас мы массово там стараемся обучать, ну, где как, где регион хороший, то массово обучаем там членов участковых избирательных комиссий, ну, именно по желанию. То есть мы стараемся там, где возможно, от общественной организации, там везде возможно, да, от общественной организации направить. Вот. И, собственно говоря, после выборов президента идея, как бы, оказалась востребованы на наш взгляд. И вот мы стали наблюдать на выборах ну, разного уровня, в том числе вот, первая компания, в которой мы наблюдали не очень, на мой взгляд, Ярославль. я просто на ней не участвовал, Ярославль, Ярославль, да. А не где могу... нас перепутали с еще какими-то молодыми юристами, которые проводили где-то пол обвинили опять его там не было в чём-то моменте? Участки из химического колледжа. Там, Нет, а, люди, на самом деле, есть. безусловно, могу сказать, что а, компания по выборам президента – это одна компания. Сейчас компании это совсем другие, и у нас совсем другие люди. Создание Большинство, ну, кто остался федеральный координаторы, да, там, как мы их называем, это действительно ребята заинтересованы. Остальные это, собственно говоря, кто к нам уже после, так сказать, президентской кампании пришли, либо те, кто остались действительно, ну, опять же, заинтересованные ребята. Да, вот, мы также, как, соответственно, ну, вот, и голос и вы, да, участвуем в избирательных кампаниях, ну, со своими целями и задачами, да, то есть общими, то есть это частота выбора, избирательного процесса сейчас конечно по набравшись опыта да вот он уже какие-то иные формы используем да, ну. Учимся же, смотрим на вас. Да, потому что там в ну как, вот допустим, видишь, Адонкин был да, там и... членом комиссии, Яна на была тоже членом комиссии. То есть все как бы, ну, прошли через вот а, этот информационный шум, да, как бы у всех какое-то свое было понимание. Да, отсюда возникла идея корпуса, корпуса в принципе. Вот. А обучение, вот, да, там, может быть, где-то нам дают какие-то площадки, да, где-то нам в чем-то кто-то там помогает. Но у нас все обучение открытое, мы на него приглашаем всех там, в том числе и Митвы приезжала и Надежда, то есть, ну, как... Ну, то есть обучение, действительно, мы стараемся людей дать какие-то знания о том, как вести себя на избирательном участке, как предотвращать фальсификации. Понятное дело, корпус это абсолютно открытая организация, то есть стать наблюдателем от корпуса может любой человек. То есть я, конечно, не буду сейчас агитировать всех вас вступать в корпус, но если есть желание, то <режит> <режит> <режит> <режит> да, да, корпус совершенно открытая организация в этом плане. И тогда, если. Ну, мы опять же не можем отвечать за каждого наблюдателя, который пришел в корпус и пошел на какой-то участок. То есть вполне возможны ситуации, когда какие-то наблюдатели вели, вели себя как-то неграмотно. Особенно, когда это были там президентские выборы, там был очень вообще большой наплыв людей, потому что это был очень большой интерес, был большой общественный резонанс. Сейчас уже интересом как-то меньше, вот. но тем не менее он все равно сохраняется, а вот у некоторых он Это так говорят. Кто финансирует вот. ваши... вот... Перелеты, переезды и все остальное. Ну, как бы часть вот этих, а, и, а, ну как бы ассоциаций юристов в России, да, то есть. Вот... Да но не довольно... часть, а большая часть. Вот да, я да, могу да. сказать, что у нас сейчас финансирование идет исключительно от общественной организации. Ее источники финансирования, ну как в законы? Это пожертвования, причем пожертвования, они, ну, вот я, которые я месяц сижу без, без зарплаты. Это все благодаря нашим выборам поездкам. Вот, То есть, соответственно, у нас финансирование, но оно, так сказать, очень сильно ограничено, несмотря на то, что у нас там такие звезды входят юридически Финансирования денег не хватает, потому что вот нам повезло, мы выиграли, как это вот всем понравилось, один федеральный грант, хотя никто не говорит о множестве выигранных нами региональных грантах. Наше региональное отделение очень много грантов выигрывают, там в сфере бесплатной юрпомощи и так далее. Здесь был другой проект выставлен, корпус наблюдателей, и так получилось, что он выиграл. Ну, понятно, как получилось. Ну... Нам понятно с нашей да, стороны, да, что да, мы составили да, заявку да, конкурсу, да. что это все рассмотрели и вот ее отобрали. Как, с какой да, стороны да, вам да. это понятно? Нет, нет, я просто да. у тоже спрашивал, почему они не выдвигались на грант и почему предыдущие заявки, которые они тоже составляли, они ни разу еще не прошли. Не а всегда. ну, кстати, вот Алексей <coughs> со своей Хельсинской группы, они тоже получили экран в общественной палат. Да, это. не видно. Вот. Денис Паншин, по-моему, из вашей организации. Он был, лидер когда, нашего. Он какую-то административную должность получил после гражданского. А пока он еще не получил никакой Пока он только -то успел. родить Родители, а а ему там что-то досталось. Пока Но... была новость о том, что. А вам поставим. Зачем интересно? Я кандидатскую пишу по этому. <laughs> Не, ну не прогулять, а в целом по вот. Ну, вам <coughs> можно садиться, Но, да, меня, не, нет, На самом деле, писать, действительно интересно. Интерес. Вот, Во-первых, я как преподаватель, мне это интересно. Я же не только езжу наблюдать. Да, благодаря Лене я там некоторым вещам интересно научился, как у, можно общаться там, с членами числа и так далее. Я научилась каким-то вещам. Вот, да. Но мне еще <coughs> очень нравится общаться с молодежью. То есть мы когда приезжаем, ну, у нас есть возможность там, выходить на вузы. Не всегда их пускают. У нас не пустили в вуз, Нас послали ко всем чертям. Вот. А вот когда мы приезжаем в Омск, у нас там региональное отделение Ассоциации юристов России, оно располагается на базе учебного заведения, потому что у нас там исполняющий обязанности председателя, он возглавляет Умск. Вот. И он с удовольствием говорит: ребята, если вы не будете агитировать за политическую партию, а я знаю, что вы не будете, потому что мы уже видел наши лекции, то, пожалуйста, давайте ребятам это как в плюс пойдет. Вот. И мы с удовольствием выступаем. То есть мы везем с собой э, не только, так сказать, сами приезжаем, да, но мы при, приглашаем. Именно приглашаем, а не заставляем ехать там и депутатов Государственной Думы, потому что вот Ассоциация юристов России это позволяет, они члены Ассоциации юристов России. Причем неважно, в какой он партии. Да. У нас есть, естественно, единоросы, есть, естественно, там какие-то иные политические структуры. Да. Вот мы, даже вот, Яркий пример у нас когда был координационный совет. Нет, это был не координационный совет молодых юристов это был а, кто из съезд из, из яблочников. Кто у вас? Дубровина Кубра? Дубровин. Да? Член Центральной избирательной комиссии За, это яблок. Ну, вот. А, вот, соответственно. Качущий. Метро, вот, ну к нам приезжал, кстати, интересно был такой серьезный, то есть он обменил даже все свои дела, Пономарев к нам приезжал вот именно обучать. Он, кстати, у него одна из самых интересных лекций Илья была. Илья или Лев? Нет, Илья. Илья, Илья. Илья Пономарев. Вот. А, причем самое забавное, что мы их собрали тогда в президиум а, Сидякина, да, единороссы, и рядышком еще посадили Пономарева. У меня есть это видео, да свет и анигиляция, ну, да? Нет, действительно, мы стараемся собирать вот э, совершенно вот таких вот, ну, в политическом соотношении людей ну, несовместимо. Но они имеют свой своеобразный опыт в области избирательного права и процесса. То же самое Сидякин, который, там, я не знаю, там до мозга костей, может быть, единорос, хотя он раньше был справедливое в России, он э, писал кандидатскую по избирательному праву и процессу. Значит, у него уже какие-то познания есть. Он там неоднократно избирался. Спасибо. Вот заинтересовали бы, да? Поэтому в принципе в этом цели сделать из нечестных выборов честные. Ну а для чего это все? вопрос на самом деле для чего? Для от его интерес этим? Я там, когда были президентские выборы, мне там просто, в принципе, было тоже вот все интересно. Мы даже сейчас, духу, вот честно по... могу сказать, у меня вот какая сейчас, сейчас, сейчас задача в, в Москве. Того, я сейчас, а вот все после все выборов, вот и 14, и 4 марта, да, и 14 октября. Да, и, и, и, Предложение перед тем, как уйти, подумайте насчет того, что если у нас есть возможность организовать обучение членов комиссии, сделать это новое. Потому что там, на самом деле, ожидается страх и вот... И страха ненависть в узловой. Тима, ты поедешь в качестве лектора? Да, да. Ну, ты надо этого. узловую боязнь Я понимаю, на выборы. На выбор то есть. Давно не В общем, на самом деле, вот я просто сейчас отойду на некоторое время. В общем. Самая главная цель вот в Москве у меня сейчас, да, вот в плане работы именно с молодежью, потому что это самая заинтересованная часть населения в плане избирательного процесса. Это вот именно для того, чтобы их агитировать, участвовать в избирательном процессе в любой роли. То есть это может быть и избиратель, и наблюдатель, и, соответственно, члены участковой избирательной комиссии или какой-то иной да, уровень, какой-то или даже кандидатом. Это их право, это их интерес. Но главное, их заинтересовать в этом отношении. Поэтому вот мы сейчас упор вот, делаем именно на молодых юристов, потому что ну, они самые активные, самые в этом отношении мы это уже неоднократно увидели в нескольких избирательных кампаниях, которые у нас проходили. Поэтому мы вот, ну, сейчас именно делаем акцент на вузы, где вот идет подготовка. Ребята есть свободное время, у них есть желание.